Да, yeah, там много сделано, на котором вы собираетесь. Ну, многие там много на котором вы собираетесь. Ну, в многих сразу же появляется вопрос первый, вполне естественный. Откуда взялась такая от цифра? Потому что многие выражают недоверие, недоумение. Говорят о доказнике, что это сейчас тысяч. Ну, как бы самое главное, самое основное доказательство, что это свой почвы, который был над ними, до 1963 года. То есть над этой специальной площадкой, такой же как и вокруг нас, рос. Ходили люди, собирали грибы, ягоды не знаю, я Петро Брюсов, и почвы отсюда убирали, снимали в течение пяти лет, с 63 по 68 год в советское время, и по нему было видно, что он формировался, расстал 5-6 тысячелетий, то есть слой глины, торфа, это вот самое наглядное подтверждение их возраста, понятно даже дилетантов, И плюс другие способы датировок, около ну и, конечно такие все, косвенные, по углям стоянок радиоуглеродной дотировки еще в 70-е годы были проведены, 29 датировок разным стоянкам разброс дат от 5,4 до 6,7 то есть усереденная цифра около 6 тысяч по степени сохранности изображений климат тогда был максимально подходящий по отложениям органики по скал в близлежащих в общем около десятков этих методов способов и общая их сумма дает некий уверенный результат что петрогрик около 6 тысяч сомневаться, и стали выкапывать именно здесь, копать в этом месте, потому что до этого гораздо раньше два других скопления было обнаружено, и они под слоем почвы не были, с них река его смыла во время весенних разливов, уже довольно давно, может несколько столетий назад, местные жители о них тоже дов довольно давно знали, и подсказали ученым фотографам которые сюда приезжали, первое скопление еще в 1926 году было найдено, в устыки ну, когда проезжали, может обратили внимание, там, гидростанция, да, да. потом строки шлюзов водосброса 5 штук, и за ними там метров через 50 буквально павильон в низине стоит. Mm -hmm. Вот он возведен над скалой, которая самая первая была найдена. А там на первом этаже, там, трехэтажный павильон. Ну, небольшая скала, там площадь одиннадцать на 4 метра, mm -hmm. и была раньше посередине течения реки Лук, к ней можно было попасть только на лодке. И вот в двадцать шестом году сюда приехал студент, молодой ветер Ленинский. От Ленинградского института и от 22 года все было ну, то есть приехал изучать быть поморов, верование, верования, традиции, обычаи Тут как раз старообрядцы жили И местные жители подсказали ему, что есть скала Они называли ее Чертовы следы Тоже Леневский немного переименовал изменил заменил название детского института То скала, на ней что-то там выбито, что то ли вырезано И местный житель, Федор Матросов, даже на лодку вот туда отвез Ну потом аналогично, старая залавруга, Там у тебя так скалы, самый дальний в 36-м году была найдена, через 10 лет, тоже местный житель, уже другому ученому равнодоника подсказал, на лодке отвез. Ну и потом уже в 1963 году саватеев известный карельский ученый-археолог, кстати сейчас живший ему 87 лет, он уже естественно отдел отошел, не занимается археологией, он тогда был молодой амбициозный. Вот он предположил, что между двух этих скоплений, в интервале между ними километра два, высока вероятность что-то еще найти приехал с экспедиции археологической ну человек 15 их было в основном студенты и стали целенаправленно копать, искать такие длинные ямы 4 шурфы именно с целью поиска Петровых но основной профиль работы у них был в поиск стоянок заодно и Петровых искали и вот эти усилия увенчались успехом первые два изображения, где раздвоенные березы а потом покажу первые алой сводка 5 сентября в 63 году были найдены. Я зашла. Самое массовое открытие было именно 1963-1988 год. Больше всего их именно откопали. Около 2000 отдельных изображений. И они в отличной сохранности. Слой почвы их законсервировал. Поэтому они, особенно здесь в центре, где толщина стоит была наибольшая, лучше все законсервировались. Поэтому они вот здесь вот почти в таком виде, такие они и были 6000 лет назад. Самый частый сюжет здесь, это гарпунная охота на кита. Более 90 раз она изображена в разных видах. Ну, вот одна из них как раз перед нами. Это кит. Он похож такой на рыбку. От него тянутся гарпунные ремни. К лодкам, которые находятся вокруг него. Одна, вторая, третья. схематично. И ремень тянется от людей, которые столбиками обозначены в лодках. Тоже довольно схематично. То есть как бы вид сверху, проекция сверху. Чаще всего именно в такой стилистике горпунья охота изображена. То есть без привязки к каким-либо с Любого ракурса можно рассматривать. На втором месте тут охота на других животных. Лосей, оленей, птиц, медведей. Ну, тоже как раз вот рядом такой сюжетец. Охота с копьем на животное. Это полуприсевший полупресекший человек. Пронзает копьем в задней части животному, живостному mm -hmm. Голова, ухо, ноги. Ну, что за животное, трудно понять. Вот оленя набьет тематично. Ну и на третьем месте сцены враждебных столкновений. Убитые, раненые, стреляющие, падающие. Они, ну, там, на площадке, там, покажу. То есть вот таких три вида сюжетов. Что-то прям такого мистического, загадочного, мало понятного. Ну, есть, конечно. Но вот так много. Как, допустим, на Онежских петрушках. Там большая часть именно такие непонятные, загадочные задрожжёты. А у вас такое ощущение готово. Ну, люди часто спрашивают, есть у вас вот такие обычные молотов, ветерин, какие-то умершие животные. Это тяжелым предметом возникала выемка потом еще выемка еще еще не сливались и получалось такое шероховатое ямочное изображение углубленное в скалу на 2-3 миллиметра поэтому лучше всего их конечно при косом освещении видно когда солнце встает садится боковые грани изображения тень отбрасывают утром вечером в ясную солнечную погоду идеальное время для смакивания ну, через два часа после этого солнце пока на деревьях не время. Но сначала контур выбивали более острым камнем, потом в середину более такой контур такой, край изображения всегда более ровные. Вот. Попадались иногда вот такие незавершенные изображения. То есть начал выбивать, контур выбил, что-то там его отвлекло. И осталось что-то водка недовыбитая. Ну, часто свою версию куристов. Позвала жена обедает, забыл, не вернулся. Руку снимала, с него, инфаркция Медведь прибежал, поддрал, просто ушел, устал, надоел. Я с Все изображения в одной стилистике, поэтому легко их опознавать. Люди вот такие, все полупросягшие. Профиль с одной ногой. Ну, типичного. Нога полосогнута, рука полосогнута, запах клянчен. Живот выпечен. Вот карикатурно вот, выпеченные. Там дальше вы видите. Все вот такие, вот такие стоящие. Едущие на лыжах, стреляющие из лука пронзающие копья кого-нибудь все по одной стилистике лонфас, вот тут всего несколько изображений лодки тоже все единообразные носовая часть в виде головы лося их тут в логове длинный киль и сзади кормовой выступ один или два это лодка контурная, недовыдутая птицы тоже все с ногой нога, силующая шея, голова то есть у них какой-то единый канон единый стандарт изобразительного искусства в которого они придерживались несколько столетий считается минимум лет 500 убивали также на сухом русском полторы тысячи изображений три павильона около 300 здесь довольно много довольно большое время это все занялось и видно что несколько столетий выбивались друг на друга попадаются наложенные ну, похитание эрозии постоянно как я уже говорил минимум лет 500 то есть максимум больше тысячи Вообще, интервал, в котором они могли жить, убивать петроглиф относительно небольшой. Потому что, скажем, 7-8 тысяч лет назад здесь было слишком холодно. После ледниковый, так называемый, прибариальный период. 2-3 тысячи лет было холодно. А потом, 4 тысячи лет назад, 4-5, начался период нестабильности климата. Холодные периоды сменялись с теплыми, жаркими. Ну и люди 5 тысяч лет назад отсюда сюда пришли. Жили, творили, они здесь... Вот этот интервал от семьи до 5000 лет назад, я считаю, что это было. Петрогрихом в беломоскопе. Вот такая типичная часть, Человек, показана рука. Из руки тянется гарпунный ремень. То есть, скидывал ремень. Ремень на всю длину. Вот он кит. Догнали четыре других лодки и добились. С них еще гарпунные ремни тянутся. Ну или ваш подкраули, знали, куда пришли. Самый частный объект охоты. Наверняка уж по вашему страну. Считается, что во всех сюжетах изображена охота на небольшого кита белуху. Дело в том, что другие в Беломоре не водятся. Ну, глубина небольшая, нашего говорят. Метров 50. В И большим китам не очень комфортно. Писки брюхом по ну, а белухам самый раз. Они же больше напоминают дельфинов. Часто даже называют полярные дюфью. Обычно по весне заплывают от 500 до 2000. Через пролив, соединяющий Баренцево море с Белым, и осенью покидают море. Ну, в древнее время, наверное, так же и было, тоже заплывали. Может, даже побольше их было, поскольку было теплее. Площадь Белого моря была больше. И, соответственно, гортули его, плавали в море. Лыжник, перседащий лося. Нас не видно ваши дорогие, видно, нормально. Лыжник на лыжи, лыжная палка, Борода. Но у меня все есть с бородами. В орудие все есть камни. Камнем особо не набреешься. Переследуют лося раненого стрелой в задней части. То есть может быть гос под поэтому была возможность согнать его. Вот ну такой же под уголовной, потому что воложник опять лося. Раненого в спину преследует волочника, там здесь стреляет из лука. Птицу, которая перед ним расположена. Тут, как обычно, шапка борода. Тут, может, обратили внимание, все ощущения. Птица, стрела торчит с ногой, как обычно. Тут тоже лучник, но птица, пораженная стрелой, почему-то сзади него. Причем большая, вот с тобой, стрела из нее торчит. Причем большая, размером с него. Вот даже иногда спрашивают, может теродактир за него гонится. Хочется Здесь часто такая диспропорция показана. Животные большие, люди маленькие. Или наоборот. Судя по всему, к точной передаче или информации. А тющие, это же не просто рисование? Это еще какие-то ритуалы? Ну э -э -э это да, одна из версий ритуально мистически ритуалов Может здесь было святилище, производились какие-то обряды, инициации, посвящения, богослужения. Соответственно, Петрогрихов, какая-то идеология, мифология, деяние духа богов, героев. То есть нечто абстрактное, отвлеченное возвышенное. Сказать, да? Ну, есть и другие версии, информационные. То есть, может здесь некая информация необходимая для выживания. Школа, а Но, то есть обучающая функция для молодежи. Там приходил охотник, втонутый годами, убеленный сединами, и рассказывал молодежи, как правильно охотиться. Он стал рассказать, что там в одну ухо влетело, в другую вылетело, как Нет. делать пощупать, посмотреть, то есть информация в мозг по трем каналах попадает на активный интерфейс, в них слуховой, и лучше закрепляется. Ну, может, здесь охотничьи уголовный кодекс, что нельзя, что можно, показывая там правила поведения, регламентирующие жизнь. А охотник в быту вполне могла бы стрекать информацией. Ну и третья версия, самая популярная, у большинства исследователей, летописная или бытовая. То есть просто изображены наиболее важные события из жизни премии. Какая-нибудь там удачная охота или еще какие-то события знаковые, важные для них. Ну, то есть, может быть, некие условные обозначения, легко понятные всем людям того времени. Шести тысяч лет назад приходил человек сюда, смотрел, сразу с клеца как все понятно, что там мой знакомый, там в прошлом -то -то завалил, там -то, в той части моря. А то мы сейчас гадаем, не понимаем. Ну и остальное, это отдельные лодки. Большая часть изображений здесь, это лодки, около 30%. То есть из 2000 отдельных изображений, что-то их не менее 400. Ну только здесь их примерно 20, побольше, поменьше лодка. Квадратная какая-то непонятная, все маленькие. С людьми, столбиками люди показаны. И здесь тоже, с людьми Поэтому люди столбиками. Как бы на твердой скале особо не разгуляешься, убивать анатомические подробности все. Неизбежна была тяга схематизации, упрощений. Ну и так часто лодки убиты. Тогда обводенность территории была гораздо выше, чем сейчас. Все, что сейчас болото, наверное, половина территории Беломорского района, болото, сейчас уже значительную часть осушена. В 60-е годы очень большие такие работы леодационные были. До 30-х тут вообще молочный край был. Вот все эти болота тогда были озерами, то есть вот ледник растаял, примерно 10 тысяч лет назад все понижения рельефа заполнились сталой ледниковой водой, то есть возникло огромное количество озер, и как раз вот 6 тысяч лет назад, когда люди стали заселять эти места, произошло потепление, начался так называемый Атлантический период, и вот началось именно тогда активное формирование болот, ну в ту пору они только еще начали формироваться, то есть люди фактически на островах жили, и все перемещения, перевозки, путешествия были исключительно на лодках. Самое главное транспортное средство было. и поэтому, кстати, они селились -то, везде, только по берегам, озера, рек, морей. Самое перспективное место поиска стоят, вдоль берега любой реки. И, соответственно, петроглифы, в чаще всего лодки изображены. самый главный предмет в их жизни, Часто сейчас спрашивают, что за борозды. Это следы движения ледника, типичные ледниковые шрамы. Они по всей территории Карелии в одном направлении ориентированы, как правило, с севера на юг. Тоже довольно мощное mm -hmm. леденение было в период от 40 до 10 тысяч лет назад. Ну, Предполагается, что даже в толщину до 2 километров а ледник, ну, легко посчитать, кубометр да, весит 960 кг, умножить на 2000, то есть огромная масса давила все эти скальные выступы, полосы. Это там еще внутри ледника гигантские жернова перетиралось И всей этой обломочной рыхлой массой бороздил, бороздил ледник поверхность, по которой двигался mm -hmm. Ну и потом, когда растаял, все, что внутри него содержалось, осело Эти все валуны, они, естественно, ледникового происхождения mm -hmm. ну, присутств, Следов присутствия ледника много в Карелии Где-то вообще целые насыпи из моренного материала То, что в леднике содержалось, осело, образовалось мореном, там да, Перемешанный mm -hmm. материал, камни, глины, песок Весь ландшафт Карелии сформирован исключительно оледенениями. На наших широтах время оледенений, периодов между ними, примерно равно. Поэтому, когда-то вообще были горы, ледники, идущие с полюса, один за другим стесали карелиды. Были. Если загуглите информацию, там довольно много выползов про карелидах. Это отдельная тема, довольно интересная. Пойдемте сюда. Теперь. Есть охота с лодки на птиц. Это даже такой своеобразный бренд нашего музея логотип лодка правда без птиц лодка не стоит человек на голове три пера в руке лук тут тоже, конечно присмотреться вот, все вот человек голова перья на голове в руке лук перед ним на воде сидят 15 птиц и все поражены стрелами из каждой птички если присмотреться видно торчат стрелы кроме одной вот этой причем шеями они вниз считается что перевернутые по отношению к основной части композиции обозначают у них убитых ну, вообще они, значит, птицы убитые рядом еще человек тоже у него на голове три пера в руке палка из Вот есть наиболее вероятная шифровка этого сюжета такова, что, скорее всего это гуси дело происходило осенью когда у него была линька в маховых здесь не могли летать где-то в кустах они сгрудились их оттуда выгнал человек, бил вот этой палкой по кустам, кричал, они испугались, выбежали в кустов, прихнулись на воду. Тут уже поджидал человек в лодке, который всех перестрелял. То есть такая вот скоординированная охота двоих людей на водоплавающих птиц. Но ну, наиболее вероятно, не поняли превратность, излагаю наиболее вероятные трактовки самых авторитетных археологов, которые много десятилетий исследовали, занимаются. Ну, собственно, всего четыре есть. Леневский, первый открыватель, правда кас, в том, который в 1936 году, Открыл довольно много изображений. Сабатеев под его там вообще больше всего вот, копали здесь. Ну и лобанова, она сейчас здесь еще И правда уже довольно много лет. 70. Здесь не часто бывает. Тоже вот с их штук. Я рассказываю, какая-то какая моя тебя. Изображения, они везде на выступах скал, там, тут, в центре Я уже все такие не буду показывать, когда экскурсия на 3 часа натягивается. Вот ты так идешь, идешь, по скале, смотришь лодка, снова лодка, опять лодка. Лодка, но лодки, ну и лодки, лодки. В общем, одни лодки и лось в их окружении. Mm. Но скорее всего лось. Главный отличительный признак лося от оленя на петроглифах. Это бородка наша. Считается, если лось. Бородка есть, если нету, значит олень. Причем лодки некоторые пустые. Столбиками люди не обозначили Сказал ему, Может обратили внимание, то есть такой более светлый участок скалы угу. Это из-за того, что вычищен спирт там Вот бело-розовый, естественно, цвет скалы Она такой вся была, когда выкопали к 68 году Все, что видите, черный, серый цвет Это накипные лишайники И вот они производят наибольшую разрушительную работу Ну, наверное, знаете, лишайник это симпиоз гриба водоросли угу. эти такие длинные ники знаете, таких вот. Они проникают глубоко в структуру границы. Ну, гранит хоть и твердый, все равно, фористый и там выделяют слабые органические кислоты и постепенно верхние слои скалы, там где лещаников становятся горшками. соответственно ветерок их утрачивает. Но здесь условия для их роста благоприятные кругом лес, тень, сырость. Лес он дает гораздо больше испарений, чем водная поверхность. Влажность в лесу гораздо выше, чем в море этой страны. Соответственно, в для них условия для роста идеальные. А тогда 6 тысяч лет назад ну, море было совсем рядом в метрах 300, максимум 500 то есть идет поднятие на скисле счета массой массой давить на земную корову в окруженном мунте и потом когда исчез, что эта масса исчезла стало возникать обратное компенсационное поднятие ну или изостатическое, я его то есть суша поднимается, море отступает с каждым тысячелетним все дальше сейчас где-то в 6-7 километрах от нас совсем рядом. Его шум был отсюда слышен, с петроглифов. есть ландшафт был совершенно другим. То есть влажность была другой. Тип растительности тоже был другим. Ну, я уже говорил, болот почти не было. Ну, и сами деревья тоже преобладали другие. Дуб, вяз, ольха, клен, орехник росли. Ну, и в целом климат был как в Подмосковье. На 2-3 градуса теплее, чем сейчас. То есть условия для жизни были близкие к идеальному. Часто хорошо тогда, еще лучше было. Ну и жило тут по разным оценкам, 200 до 600 людей. То есть, относительно немного ландшафт, их легко мог прокормить. Но хотя все равно они почему-то воевали. Судя по сюжетам, я уже говорил, перейти по сюжет. Битые, раненые, стреляющие, падающие. Непонятно, что они не могли поделить. Ближайшее пленная жило в 400 километрах на Онеге, где тоже петрогрифы. Территория огромная, все равно воевали Считается, что даже место для проживания здесь они выбрали совершенно не случайно Дело в том, что здесь центр дельты Нижнего Выга но ну, река Выг, как любая крупная река Перед падением любой крупный падения Распадается на множество рукавов, образуют дельту И вот они посередине этой дельты жили То есть со всех сторон кружены мощными бурными протоками Тут вот раньше была бурная мощная протока Не такой, как сейчас, жалкий ручей очень большие преобразования ландшафта произвели в 30-х по 60-х. Сначала Беломорканал делали, эти все протоки здесь, там, вот через которые ушли по мосту, они стали частью Беломор-канала, обменили, высохли. Потом 50-е годы гидростанции три штуки в районе делают. Естественно, еще большую регулировку течения произвели дамбы, водоспуски. Ну и потом еще в 60-е годы да, мелиорация, очень огромная вообще. Работы мелиорационные были выполнены вообще в Карелии. Если посмотрите на любой более-менее населенный участок лесной Карелии на Google карте видна такая сеть, <coughs> это миллиорационные каналы до тех пор они еще не доросли. С 60-х годов сохранились. Площадь болот, наверное, раза в два уменьшилась, по крайней мере, в Беломорском районе. в принципе, это полезно сделать. Усредляли, уже опять стало решение, как зарастать Вот тут небольшая группа 18-я Вообще их в порядке 19-й, 18 -я. чаще всего называют белый шаман Эскурсоводы То есть обычно сюда подводят это Белый шаман, положите левую ладонь ему на живот Потрите его, загадайте Где желание будет? Он непременно сбудется Ну, как и в любом посещаемом месте Не них какие-то такие Туристические фишки появляются Это именно от рук людей, страждущих исполнения желаний. Для сезонов это довольно много, приходит 2015 Естественно, жировой отпечаток. Приходится оттирать, как для сезонов, когда никого нет. Чистящими средствами, какие-то пейрель, еще что-нибудь. Это еще зрелище такое довольно странное. Такие потоки пены. Туристы приходят приходит недоумение. О, стирка, что ли, идет. Приходится объяснять, что с петоколиком мы вами таким способом. Ну, необычный ванфас на отдалении от всех и рядом еще маленькие лодочки, самые мелкие на Залабруге вообще микроскопические то есть может быть таким способом показан его масштаб и отверстие, что при помощи размеров показывали значимость объекта и чем больше по отношению к тем, что рядом значит, тем больше места какой-то значимый персонаж ну, видите, сразу лягушонка, конечно ну, в первых изданиях археологических Салатеев конечно, речи не про какого белого шамана просто пляж человечек там, тире лягушонок но ну, лягушонок как-то не сомневно последние лет 20, как правило белым шаманом называют Ну белый потому что руки кверху к нему вот, якобы к добру, к свету, к счастью mm -hmm. ну и рядом вот выбоины тоже рукотворные тоже масса версий в разные стороны мира кидает Творец ну, Матерь Богов Сеятель что-то там сеет звезды звездочитающий Роженица Шаман, в позе родов шаманящий версий, в принципе, можно тут коллекционировать. Ну, Пойдемте сюда. Сюда вставать на 3 Две года назад. Пещайки довольно быстро. Ну, медленно растут. В среднем хватается лет опять, Человек на лыжах проехался, оставив сдвоенный след. Подъехал к зверьку и из лука расстрелял его большим количеством стрел буквально нашпиговал как булавочную подушку непонятно даже зачем столько стрел ну, несчастного зерка тут даже некоторые спрашивают, может он слишком живучий оказался еще одна странность почему-то лыжня соединена гарпунем Кит с китом из двух лодок за гарпунем третий ремень соединяется с лыжней от нее еще лодки отходят ну то есть явные совмещение летние и зимние сцены охоты лыжня, лодки. это даже следы от лыжных патронов. На лакруге, наличие многофигурных композиций, повествовательного характера. Ой, Считается, что вершина наскального в эпохи неолита, ну, самое лучшее творение, от 5 до 9 тысяч лет назад наскальной живопись, расположены именно здесь. Ну, есть, конечно, покрупнее скопление петрогольфа, но ну, в России нет. Скажем, в Европе, в Азии и подревнее гораздо. Но вот такого как здесь, прям целые древние комиксы. Такого точно нигде нет. Но, судя по всему, здесь какой-то довольно долгий был период. Из войн, катастроф, потрясений. Это и позволило местным людям дорасти до высоты творческого мастерства. Вот хороший пример. Коллективная зимняя охота на лосей. Длинный лыжный след. Потом прямо от уступа скалы тянется. И три лыжника. Вот один, второй, третий настигают и бьют трех лосей. Но здесь опять же масса подробностей. По обе стороны от лыжни, следы от лыжных палок и одновременно счетные знаки. Все время три повторяются, как раз трое. Потом один отделился, количество уменьшилось, стало два, еще отделился стало один. Сбоку от цепочка следов лосей. Он тоже разделяется, как и лыжный след. То есть показано, что целенаправленно по следу по Ну, тут довольно часто так вот следами показывают условное обозначение и отсюда началась активная фаза охоты разделились и каждый стал своего лося первый из лука первого подстрелил показано амуниция лук стрела лыжная палка копье заходится лыжа интересная обе стороны загнутая какой-то задний ход. второй центральному лосю холку пронзает в одной руке копье куда же на балдажник придет? другой веревочная или ременная петля а 500 за поясом. ну и последний три стрелы в выпустил лук, три стрелы то есть такая вот для предела детализированная хорошо понятная не вызывающая каких-то особых родностей разнотолков археологов, исследователей специальной зимней охоты Но, скорее всего по нас, кто то, нашу турист только потайшего подмороженного снега в конце весны обычно у нас возникает лосья проваливались люди хоккан сигали на Довольно известный способ охвата некоторых партнеров в Сибири Вполне можно здесь практиковать Вот здесь довольно странно Случник Раненный двумя стрелами в голову, в спину и загнувшись от боли Кто его ранил, непонятно, сзади никого Только два медвежьих следа Все ним маленький человек Насадил на кофе медведя от собой держит Но медведь скорее всего убитый, потому что не вверх Стрела из него торчит к нему тоже маленькие следить следы она причем они так тщательно выбиты, при косом освещении, но все не брать можно, а немного. При косом освещении, когда солнце садится, конечно, все это гораздо лучше видно, видно, что у каждого следа 5 коготков обозначено. Mm -hmm. То есть кто-то тут вообще заморочился, маленьким камешком сидел, прям водевал, тщательно, старательно. Но вообще здесь видна рука одного художника, скале. все старательно, тщательно выбиты, я даже сказал талантливое. И в одном направлении ориентировано гарпунная охота 12 человек с лодки на кита большая лодка и 12 человек Все характерного по всех позе у каждого в руке весло а -а -а. и показыва самый важный самый кульминационный момент всей охоты когда гарпун кита подкнулся корпус а ремень еще не успел размотаться а вот так вот гармошкой сложим из руки первого человека тянется. То ли шапка, то ли волосы показаны, красиво развиваются. Понятно. Ну тут у каждого показаны какие-то индивидуальные особенности. Все разные. Рост, позы, длина. То ли гарпунов, то ли Веселов тоже. Совершенно разные. То есть, явно какие-то конкретные люди изображены, которые хорошо знакомы губевальщику. Сердце, что может быть здесь мемориальная запись, потому что над ними лодка перевернутая, будет, вот, mm -hmm. характерная, кельт на самой части, И она соединена с веслом второго человека. Ну или он погиб на охоте, или может даже все они. Это же довольно опасное занятие, Я буду плывать в море, искать mm -hmm. кита, такой обратно тащить. И время от времени, понятно, какие-то печальные события происходили, все же с поморами, но тоже в схожих географических условиях, субботность на берегах Белого моря около тысячи лет назад сформировался примерно тем же занимались, но уже на гораздо более современном продвинутом уровне и лодки у них были, карбасы и такая особая конструкция корпуса который замерзал, выдавливал и железные орудия но все равно часто погибали Хоть древние люди ну, то есть, возможно погибшие, дорогие для них все племянки весь под ними охота на медведя Большой человек насадил на копье медведя, перед собой держит маленький медведь, большой человек. Но ну, тут есть версия, что может быть. показано превосходство людей на медведя, при помощи размера. Круче, чем медведи, типа Под ногой след медвежий. А ну, тут уже довольно плохо видно. Может, если тень убрать получим? Человек на снегостосы прошел все, оставив Подошел к дереву. Угольник. Внутри застряхованный, внутри линии. По хрома покраился, после весельки. Две коротких линии от него отходят. По мнению Саватеева это ожерелье, подвеска, которая на шинешнее. Даже их хузочки вызывали. И рядом маленькая горпунная охота. Две лодки, вот одна, на второй вы стоите, между ними кит. От него горпунный ремень пятницу словно взломаны. Ну вот тут ничего нет, такая маленькая вот третья группа Вот кварт, из которого делали отбойники для убивания петровиха в стоянках найдены кварцевые отбойники то есть камень, кварц застренный, сильно битой рабочей частью удобный для держания в руке особенно рядом с бесовыми следками почему-то их там много может какой-то там склад был гранит есть такая шкала твердости моста твердости минералов кварц 7 единиц гранит 5-6 твержен и попадается в Беломорском районе довольно часто. Значит, если по берегу Белого моря пройдете, то вообще полно этих кварцевых жил, камней. Ну, вот, можно было не экономить. Вот с этих двух изображений началась история открытия новой залабруги. Первый лодка. 5 сентября, где-то под вечер, в 1963 году были найдены Ну, со слов участников экспедиции, сейчас немного, немного Накопали очередной разведочный шурф, опять ничего не нашли, дошли. Долгое время не копали, ничего не ходили. Но студента студентка 18 лет, не решила там еще зачем-то порыться вечером. Как раз солнце на косу вышло, еще водой спалило, стало лучше видно. И увидела, что точно из петроглифа. Тут же подбежала руководитель экспедиции, доложила Савахи. А Он остальных позвал, все сюда прибежали, увидели, что из петроглифы, закачали в ура. Мы поняли, что где-то еще под слоями почвы еще должно быть. Ну, чтобы почва около метра был, Стали раскапывать, расчищать. Каждой неделю все больше и больше находить. Вот уже приехали корреспонденты с «Концеморской правды», газеты «Труд». Написали заметки. И прямо тут же стали туристы массово сюда ехать. То есть еще раскопки ведутся. Не все петроглифы откопаны. Уже туристы к археологам пристают. Покажите петроглифы, проведите экскурсии. Туда же энтузиазм был научный на лучше, чем сейчас. Много всяких периодических изданий научных, наука и жизнь, здание и сила. И люди, люди, люди интересовались этим. Комсомольцы с организовывали в помощь туристам, э, помощь археологам. Клич там, через газету кинули. Пожарные пара прижали, бронзбой там струи мощные, счищали. И всем миром наиболее анатомически точно на залавр обычно они гораздо более схематичные прям решил постараться да и не совершенно характерный оборот и гордостях какой-то раздвоен хорошо совершенно лоссина вот здесь длинная линия тянется метров пять отпуск но не очень видна возможно это самая древняя карта в мире по мнению всех археологов, кто занимался нашими потребностями, они все считают, что здесь изображен отрезок речного пути, ну, то есть карты реки. Вот, говорила, река была нормальная, полноценное море, весь на лодку сел, через минуту тебя уже в море вынесло. Некоторые даже считают, что место, где мы находимся сейчас, вот здесь находится, там как раз река вот так вот раздваивается, опять соединяется, от нее проток отходит, там дальше. Но это не точно. Люди. Лодки, какие-то знаки, то есть возможные места стоянок, охоты, переправ, что-то вот такое. Показано условным методикам. Протока. какие такие зачатки древние -то -то В чем все остальное? Где-то вот отсюда начинался слой почвы, которую убирали 63-68, а здесь его не было. То есть дождь под открытым небом, больше эрозии подверглись, хуже видны, поэтому приходится более активно подкрашивать. Легко запомнить. старый налоговый 36-й, 63 Два штата оленей, выстроенных в цепочку, которые сбегаются в одну точку, вот это около 30 штук. Большой олень. Плоховато, конечно, видно. пять лет назад подкрашивали, подрастулись контуры совсем. Ну, разглядеть можно, такие маленькие, большие, разнокалиберные. Контурный олень, возможно, опять недовыбитый. Позади стада человек Позади. Человек с луком, со стрелой, с палкой, может погонщик, охотник на них Позади стада сцена деторождения ну, Полное название, у Родоникации как бы раскрывать эти скалы Сцена деторождения Многие в стороны расставлены Гигантские холени самые крупные на занарубе они даже больше натуральной величины северных оленей, раза в полтора, но северный олень то большой, но масштаб явно приличен, вот это лодки самые большие, вот. Вот у столбиками у них люди обозначены столбики, это не пилы такие, а именно столбики, вот уже лодка, на люди показывают, и лодки некоторые наложены, Прямо на туловище оленей, в связи с этим есть версия, что может быть изображена охота на оленей во время сезонной миграции. То есть, может быть, когда они переправлялись через реку по Шенхатам, люди к ним подплывали на лодках, и в убивали в поле беззащитности. Но хотя есть другие версии, что они вообще разнообременены оленей культура логика как-то пошла. из трех составляющих человек вам почти не видит рядом знак под знаком змея тут солярный лунарный знак вот таких на Онеге много онежские петроглифы считается, что они выбивались примерно в тот же период, что и наши ну может лет на 200 они постарше люди с юга двигались и там стояло больше и там больше людей жило и в процентном соотношении там вообще больше часть то есть полукруг с ножками, круг с какими-то лучами знак, под знаком змея. Рядом человек, но плохо заметил Руки вниз трехпалые опущены. Ноги вот так даже так не изобразить. Носками бросить. Но mm -hmm. а тут опять же разные версии. Ну чаще всего называют черный шаман. Черный вот, потому что руки вот якобы царство холодом рака тьма. Рядом шаманский жезл Силам зловещего подземного мира змея. Это версия наиболее популярным. на самом деле мы не знаем может схема самого капка на ловушек на СМИ, или луна солнце или сумка необычная форма Это тоже широкий простор для дома что а где солнце луна может подземный мир надземный чертах разделяющий нашу а -а -а. ну, петро тем интересно что широкий пошторг для Есть наиболее вероятные трактовки которые вам излагают но далеко не факт что они единственно возможные из стрелыжников, самые колоритные на Залавруге если даже набрать в гугле, в яндексе беломорские петроглифы, картинки mm -hmm. то чаще всего они будут уползать их все время фоткают, выкладывают в соцсети, на сайты поэтому даже такие наиболее ревалентные поиски по росту выстроены но версия, что может быть при помощи роста обозначим возраст то есть, то есть самого молодого, получается, вперед отправили у остальных поэтому, вот, обратите внимание, вот этого нет слишком тяжело да. чтобы не было. еще. А лодка зачем? Вот они повсюду. Непонятно, может, это единая композиция. Вообще вся. Скажем, Родоникас, первооткрыватель этой скалы, считал, что вообще да, вот эта футболина вот, вот, вот, скалы, вот, когда была, ее, что, я, по, мне, по ее мнению, тут схема устройства, приспособления для изготовления лодок. Они же лодки массово делали. Ну и неизбежно у них какие-то устройства, облегчавшие постройку. Там. Лебедки, стапеля, простейшие станки. Ну это схема, чтобы каждый раз не запариваться, заново не изобретать, пришел, посмотрел, пошел лодку делать, типа, вот. На отдалении несколько изображений, не в характерной стилистике человек, положивший руку на голову, то еще для ноги, голова, на голове рука. Называется, да, вот этот древний мыслитель. Какая-то загоняя, две точки каркасные лодки это именно лодки странные на они где такие попадаются, у нас таких почти нет Вообще позднее или раньше будет это, можно там вот тоже странный олень со спиральной ногой вот олень одна нога вторая переходит в спираль ну может тут капкан самолов, привез ловушка за ногу поймавшая изображена или два разных символа соединили, олень-спираль, олень-змея, что-то в этом роде, рядом две лодки, Он, кстати, относительно недавно был найден, в 2006 году, то есть таким интервалом, 1936 год, Нет. рядом олень, 2006, через 70 лет. Ну так поздно, поскольку был совсем плохо заметен, он сейчас подкрашен, только поэтому имеем возможность разглядеть. Без подкраски его можно увидеть только с помощью норвежского способа. Собственно, он эти методы мы был найден Нужно накрыться черной пленкой в ясный день в солнечный как сейчас она должна быть полностью непроницаемой для света то, и там внутри этой импровизированной палатки в полной темноте немного приподнять полок и возникает косой луч над самой скалой. боковые грани изображения отбрасывают хорошо различимые тень если петроглиф сильно разрушен грани полностью становится хорошо заметен. Обычно в этот момент сразу контур белого обводят, и потом внутри белого контура окрашивают. Так, собственно, откраски появляются. Это сама Надежда Валентиновна, которая вот его и открыла. Она здесь на этом квадрате около 100 новых изображений нашла. В Ирландии там Салмин, небольшая описаница на берегу озера Сальм, там такие совсем корявые изображения, совсем молодые, всего 3000-3000 лет. Но в Норвегию, там да, действительно одно из крупнейших изображений скоплений на северо-западе Альфа. там около, да, около 6000 изображений. Но там разновозрастные, просто как бы они образуют единый комплекс. Там часть периода неолита, ну большая часть джитонелл. Бухты. Крупные скопления, они по всей европе сосредоточены больше всего конечно в южный до туда ледник не доходил и там люди с незапамятных времен селились что-то там убивало и в пещерах и на каких-то поверхностях причем самые древние опять же в европе древние именно древность которых подтверждена хорошо не как вазе со стыдчиках и объявили что, как, недавно Вот, скажем, пещера Шаве в Франции, нарисована органика изображение В 2001 году она надет. там изображение около 40 тысяч лет. Ну, пещера Шаве, опять же, загуглите. Очень много информации, даже русскоязычной. <соспорядок> <соспорядок> когда сбрасывают воду с Беломорканала, ну, как правило, после длительных дождей, когда уровень канала достигает каких-то критических отметок, их сбрасывают ну, через те створки, про которые говорил там, вот, 5 штук створок. Mm -hmm. Там над ними п-образный кран, он, он предназначен для поднятия створок, сброса воды. И вода уходит по этим всем протокам. Их уровень сильно поднимается, метр на два. Там тоже протоки, через которые вышли, сильно переполняются. И становится понятно, как оно здесь было, сейчас тысяч лет назад. и здоровенный порог возникает, сильно шумящий, где скала вниз уходит. Причем шум такой, что нужно друг другу науку качать, чтобы тоже что расслышать. -то, -то mm -hmm. Напор мощный, доходит по колено, сразу чувствуют себя в Тебеломорсканало. То есть вот в таких условиях древние люди жили. Постоянный шум воды, сильное течение, здесь довольно непростые течения. Mm -hmm. Вот это еще до 30-х годов даже подходит, mm -hmm. пока не стало для протока части Тебеломорсканала. Охота на медведя. Он тут присмотреться от туловище, шея, голова, ноги. С одной стороны из буков в спину расстреливают птики. с другой стороны пронзает копьем живот, потом он полупросевший. От медведя три пары следов отходят. Они тут еще в длинную цепочку переходят. она почти не видна, к сожалению. Давно тоже не покрашивалась. Тут водосбросы периодически происходит и краска смывает. Вот ну, тут, скорее всего, опять развитие во времени. Медведь бежал, потом перешел на шаг, замедлился, из-за того, чтобы было слабленно. Вот потери крови питания. И ослабленного медведя кофе наша. Вот третий человек добил. Облавное, может, охота в медведя. Из охота на лесных животных. Маленький человек. Чем-то в руке. От него в разные стороны разбегаются животные 8 штук. Но тут возможно лося, потому что с боротками, Хотя лося не свойственно в одном стадии. Композиция, которая разрушила телесное Гарпунная охота на кита с множество лодок. Ну, тут еще более-менее нормальная сохранность. Можно по крайней мере понять, что здесь кит. От него тянутся гарпунные ремни к лодкам, которые находятся вокруг него. Ну, тысячи лет назад явно получаем да. гораздо больше их было значит, не четыре тысячи, как вот сейчас общее количество отдельных изображений голоморских петербургах может вообще десятки тысяч было где-то может еще под слоем почвы ждут своего часа, своего, своего исследователя здесь же начали раскапывать именно на этом, на этом месте потому что тут был песчаный карьер отсюда брали песок для нужд гидростроительства ну и дорога, вот по которой мы шли мы заметили, у нас на 60-е годы ее насыпали, разрушается над религиозом, явно есть Здесь, здесь, здесь ну, просто было удобное место для поисков. Есть вероятность, что по бывшему берегу реки еще что-то есть. Но ну, сейчас, кстати, никто не будет заворачиваться. Не Большой объем работы, то есть нанимать людей, нанимать, тратить это деньги, где-то здесь деньги, средства, брать открытый лист, разрешение на проведение таких работ. Такие работы только в советское время были возможны. Ну, как сами археологи говорят, в золотое время археология. археология и самая, самая странная многофигурная композиция. У нее даже есть свое собственное название. Цена похищения и наказания. Считается, что один вот этот человек, вот такой, он довольно корявый, что-то вот этих троих посетил длинных людей, и они вот за это покарали из лука двумя стрелями в шею и в спину голова, шея, на шее выросла туловище, нога, рука от нее тянется ремень к сумке, который вот под головой держит вот такой корзинообразный предмет с похищенным ну что он мог похитить, не совсем ясно сзади них рыба, семга может семгу он раньше она здесь массово водилась во все эти протоки на нере заходила, поднимала сюда через все эти пороги, перекаты Потом мало выше. Ну что оленя убил? 6 штук оленей. Ну или 7 кг. У второго оленя большие рога в форме лодки. Вот типичная лодка, киль, но сова вышли. То есть такой вот странный олень и одновременно лодка. Тут даже иногда его называют. Древний олень трансформер. Бегал и плавал. Это тоже версия. Туриста запомнил с одного. Добрый олень спасать. Вот, парк, вот, Здесь еще масса странных деталей. Он таратулович людей удлинены, удлинены непропорционально. Первого две сумки на поясе. Все соединены между собой на уровне головы, на уровне пояса, ну и позади точнее, под ними лыжники с лыжными палками на лыжах. Тут человек что-то поднес к лицу и спронзает копьем задний часть колени люди, лодки, кто-то похожий на них это такая вот насыщенная многофигурная композиция тут вот вообще смело можно любую версию было много свободного времени а вот тут же подойдет ахарьевских игроков стоят два там ну они вообще разделяли все сознание бытовое, магическое кто-то даже не было помимо современного мышления кто-то вспомнился саморитетесью атеизму научного мышления Люди все объясняли, какими-то магическими причинами. Бытовое, магическое для них, как-то, вряд ли сильно различалось. Ну, пойдемте, последний покажу. Здесь, опять же, гарпунная охота на какого-то большого кита. Я же говорил, что во всех сюжетах охота на белуху. Вот здесь очертания явно побольше, чем в остальных композициях. И при этом еще кит за собой как бы тащит лодки, вот они все позади него то есть движение их за собой увлекает то есть может быть, это даже большой кит, не невелуха то есть возможно сюда заплывали Но, в принципе тогда уровень Белого моря был повыше немного или люди куда-то далеко плавали вот еще интересная особенность, когда вот эта лужа переполняется то вода стекает прямо по этой композиции, по киту и создается иллюзия, как будто он плывет против течения то есть, получается, целенаправленно в этом месте выбили, чтобы такой эффект создавался. Mm -hmm. То есть, -то у них такой своя древняя 3D, судя по всему, тут была анимация. Ну, то есть, как видите, рельеф за Золавруги за 6 тысяч лет тут особо сильно не поменялся. Также, как и сейчас, тоже были. сейчас посушим. все переполнены, естественно. Володой, естественно. В общем, там, около 10 тысяч лет. Наклон скалы такой же был так же, как и мы, ходили людям, чтобы друг другу объясняли, показывали. Петроглифы для этого предназначены, передачи какой-то информации друг другу. То есть кое-какие моменты, судя по всему, не меняются, с челятиями. Ну вот, в принципе, все основное я показал. Если есть, есть еще какие-то вопросы, так спрашивайте. что-то осталось еще неясным. А вот эти бесовые следы Вы сказали Человека а да. Человека 30 рублей билет взять и туда ну, а, естественно, без экскурсии там... просто зайдете, посмотрите. Там, там открыто, да? Да. 21 мая было открыто. Приезжал. А есть какая-то история происхождения этих бесовых светков? Ну или о чем они, какие ну, версии. Каких-то сложных, насыщенных композиций, как здесь нет. Считается вообще, вообще что вот начальный этап развития наскального творчества происходил вот там, на сухом русле. Поэтому там более примитивные, простые изображения там самая главная фигура пес, он величину почти метра, Покажу на магнитах, вот есть большая пятерня, халас, ступня, и от него по краям скалы тянутся 8 следов, вот такие, примерно размер, поэтому названы без следки, что как бы там на доминирует, и попозже всех любят, некоторые следы там придавливают изображения, но ну, а остальные изображения там просто лодки, люди, лоси, там еще выделяется два лебедя крупных, тоже около метра а вот этот Большой бес, интерес. он с Танежским бесом похож или нет? Ну, Леневский, когда открылся, считал, что есть какая-то взаимосвязь, преемственность, поэтому назвал бесово следки, ага. хотя местные жители называли чертово следы. Ага. Ну, люди, которые здесь там жили, явно общались, плавали друг другу в гости, потому мне что мне есть... интересно, сами изображения похожи схематично? Ну, на скале бесов нос ага. есть совсем небольшая, правда, одна группа, охота то есть такое же как здесь охота на белуху там выбил в той же стилистике mm -hmm. совершенно остальное все ну, отличается все люди mm -hmm. кое-что и... в той же стилистике люди полуприсевшие профиль ну, лодки отличается в виде линии показаны. и сама тематика сюжетов там другая mm -hmm. более мистическая много каких-то полулюдей полуживотных странах сексуальных Цен довольно тоже немало ну есть еще севернее от нас тоже на таком же расстоянии как онежске примерно 450 километров вот там гораздо больше так же, Лодки такие точно такой же стилистики как наши ага. Единственное, что люди там отличаются почти все ванфас там лодки цены гарфонова полностью такие же примерно То есть люди туда туда плавали ага. довольно часто где-то все общались не было Понятно. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.